Маткульт, привет! Я думал, ты. Петр! Привет! Узнаете? А? Всем привет! Когда ты кричишь: Мат! Только не делай паузу, потому что сразу хочется. Неужели сейчас начнёшь... я загнёшь тираду про мат? А ты видел, когда я сказал Мат-Культ, привет всем! И в титрах появилось матерное слово, вместо этого там культ, вот это они превратили а, в другое. Ну, ну, да. И, и кто-то успел даже сфоткануть. И потом говорит, Алексей Владимирович, что вы делаете, дети же, да? Я говорю, да я ничего, я сказал, маткульт, привет. Да, должен заметить, Алексей сейчас следит за каждым своим словом. Стараюсь, да, я стараюсь, потому что э, у меня много знакомых батюшек, и они меня очень не рекомендуют ругаться матом в интернете, чрезвычайно говорят, что это душеразрушительно, причем в такое количество раз более душеразрушительно, чем мат дома. Ну да. Сколько человек увидит? Поэтому я стараюсь в интернете не материться, очень стараюсь. Иногда ну все-таки... Детство у нас уже было, мы на детских площадках уже, по-моему, выматерились. О, да. О да. Я, да, я помню детский сад, школу. Так вот, я хочу тебе рассказать один офигенный сюжет. Я вообще хотел его рассказать просто всем, но когда я узнал, что ты приезжаешь в Москву... А мы не будем говорить причину, почему ты приехал в Москву, правильно? А, это тайна? А вот не знаю, кстати. да. Я вчера немножко подрасколол. А, тогда пофигу, тогда пофигу. У меня вчера был маленький стрим. А, ты сказал, да? Ну, я как бы сказал, но я говорился, Я просто не в курсе, можно ли об этом говорить. А я никакого слова не давал. Я сказал, что я встречусь с тобой. Да, и будет коллап. И еще встречусь с ребятами. Ну ладно, тогда мы тоже сольем. Или можем тоже слить. Даже не знаю. Форт Боярд, часть 3 будет скоро. Ну, вот этого я не говорил. Ну ладно, я не буду говорить тогда список участников. Только ясно, что мы вот с Петром уже там будем. Так вот, а это такой пред, как бывает. Э, спортсмен, да, российский спортсмен в буфете разминается красненьким. Знаешь, да, про алко, алко анекдот там про, ну, так, соревновались. Так, там, да. Соревновались, кто кого перепьет. Ну, и там что, француз, немец, там что делают, а, а русский спортсмен в баре разминается в буфете разминается красненьким. красненьким. Вот, так вот, у нас разминка, коллаб, разминка, маленький коллаб сегодня, да, перед огромным коллабом завтра. Но завтрашний еще будет выходить и выходить, там сколько-то месяцев, наверное. Вот. А этот мы раз и сразу бахнем. Итак, был у меня один замечательный сюжет, который я давно хотел публике поведать. И я решил, что мы его с тобой вместе будем обсуждать. Я тебе буду его рассказывать. Но, тем более, но, скорее всего, не знаю. Может, и не знаешь, да. Может, может, я слышал. У меня где-то в интернете он мог выходить на каких-то лекциях, которые я вел в других городах. Но мне кажется, что в таком нормальном студийном качестве он не выходил у нас на канале. Итак, называется Шутник и пальто. Кто? Пальто! Шутник! Шутник в пальто, да, точно. Шутник в пальто. Ну ладно, шутник в пальто. Значит, есть театр, и в нем есть N крючков в гардеробе. Зима, крестьянин торжествуя пришел в театр посмотреть. В общем, они поставили здесь свои пальто, пальто, пальто, и ушли в театр. А гардеробщица пошла пить чай. И театр остался, вот этот гардероб, остался без надзора. Пришел шутник. Или даже можно сказать, пришел Зимсков и Саватеев. Да! О, про то, что пришел Зимсков и Саватеев, сейчас, чуть позже я скажу. Это как бы, это продолжение сказки, но продолжение уже чисто научное. Так вот, пришел пока один Саватеев. У него есть, он взял и выудил из большого-большого ящика, где лежит... N-факториал вот таких вот таких вот э, команд э, приказов. N-факториал приказов. Один приказ, одна перестановка. То есть написано на листочке: первый пальто перевесит на третий крючок, второй пальто перевесит на первый крючок, третий на четвертый. Ну и так далее. Что куда? Один такой приказ называется по-научному перестановка. И он, значит, приходит с этим приказом, начинает его выполнять. Здесь должен быть список, соответственно, тот же самый, что наверху, только пересортированный, как-то повторов не должно быть, иначе два пальто окажутся на одном крючке, и гардеробщица сразу это заметит. Поэтому перестановка, то, что это должно быть перестановка, это условие понятное вполне в, этой, в рамках этой задачи. Но выудил он случайно ее из списка всех перестановок и произвел эту перестановку с этими пальто. Вопрос. Какова вероятность такого события, что кто-то получит свое пальто, хоть кто-то, хоть кто-то, хоть один кто-то или больше, получит свое пальто. Когда придет вниз после театра, выдаст номерок гардеробщице, она пойдет, снимет пальто и оно окажется его собственным. Ну и что значит, что останется на своем месте? Что, например, около 7, написано 7 внизу. Он смотрит, ага, о, 7, 7. Ну, значит, я ничего не меняю, да? Ну, да. Вот. И вот вопрос, по сути, такой. Вот у меня n факториал всевозможных перестановок. Ну, потому что первое пальто можно перевести на любой из n мест. Для любого выбора первого, второе на любой из n минус один оставшихся и так далее. У нас получается n факториал все всевозможных перестановок. И вопрос, по сути, в том, с какой вероятностью случайная перестановка имеет неподвижную точку хотя бы одну. Круто, да? Ты меня спрашиваешь? Да, нет, это я как бы... что-то. А, философский. Философ... Ну, понял, задача, ну, как бы постановка задачи mm -hmm. пока, вот понятно, да? Оказывается, она достаточно сложная и неожиданный ответ у нее. Сейчас мы будем ее анализировать. Долго делать это будем. Начнем так. мы со следующего. Начнем мы с такого, значит, может быть, небольшого лирического отступления. О том, как посчитать количество элементов... Вот в таком вот подмножестве. А, пусть есть какой-то набор подмножеств в каком-то большом всеобъемлющем x. Конечном. Для простоты все конечное. Да. И Я хочу посчитать, сколько элементов здесь. Знаю, что я должен знать. Ну, я, понятно, должен знать, как они пересекаются. Ну, грубо говоря, задача такая, что вот у тебя класс. Твой. Какой у тебя класс? Номер 5, 6? Ну, например, 5, например, 5, класс, 5 класс в этом году. Во! 30 человек. Вот. И они, конечно, это посмотрят. И вот, допустим, из этих 30 человек семеро э, знает английский, 10 человек — французский, 13 человек знает э, немецкий, допустим, язык, три э, человека знают одновременно английский и французский. Три человека. А, а я сейчас из головы. Возможно, эти данные будут противоречить друг другу даже. Три человека знают одновременно английский и французский. Пять человек знают одновременно французский и немецкий. Два человека знают одновременно английский и немецкий. И один человек! Один! Не, не знает ничего? Знает все. А, знает все. Знает. Все-таки не знает ничего? Неизвестно. Это вот как раз нужно узнать. Вопрос задачи такой. Сколько людей не знает ни одного языка? Этих данных достаточно для того, чтобы это узнать. И не надо знать, сколько всего было, да? Нет, Вы сколько думаете? всего мы знаем, 30. 30. Это, конечно, надо. Я сейчас тебе предложу такое решение, которое прямо, знаешь, называется «пальчики оближешь. Давай, потому что вот это <как> уже в пятом классе у нас Помогу? немножечко Запросто. есть. Запросто. можно. А быть. уж седьмых, восьмых, девятых, тем более. Вот. Так вот, что мы в результате знаем? Нам даны вот эти все мощности множества, все парные, то есть такие, все троечные, то есть пересечения троек, ну и так далее. Вот, вот как бы набор данных, вот все, что мы знаем, это вся информация о том, сколько в каких пересечениях живет. И нужно узнать, сколько живет всего. Потому что вопрос, сколько народу не знает ни одного языка? Эквивалентен вопрос о том, сколько народу знает хотя бы один язык. Угу. А это и есть вот эта постановка. Отлично. Сейчас я предложу такое доказательство соответствующей формулы, которое твои пятиклассники еще не видели. Потому что они не знают слово функция. Но, наконец, узнают. Ну, можно им сказать об этом, что зависимость функция, да. одной перемены, другой или какое-то соответствие. Ну да, которое на самом деле в данном случае будет значит, функции мы будем рассматривать следующего вида. Фи из множества x в 0,1, и все. То есть, каждый... Э, вот отдельно взятая функция — это такой список нулей и единиц на каждом элементе. Элемент как бы включается и не включается. По сути, функция вот такая — это то же самое, что под множество. Так. То есть, вот, скажем, фи 1 равно единице, если... И я буду не в эфире говорить а хи, потому что это называется характеристическая uh -huh. функция подмножества... А, характеристическая функция равна единице, если, значит, ну вот от x от равна единице, если x лежит в а1 и нулю, если его там нет. Олагая функция. Ну, то есть вот у меня x вот такой здоровый x, и вот у меня здесь а1. Функция хи 1... Она вот здесь везде единичка, а тут везде ноль. Да. Так вот, сейчас мы немножко поколдуем. Мы сейчас поколдуем. Поколдуем следующим образом. Для любого подмножества b из x х x за вычетом b плюс х b тождественно равна единице, то есть равна х самого x. Это должно быть понятно, да? То есть любой элемент живет строго либо здесь, либо здесь. Ну да. Либо он есть, либо его нет. да. Значит, соответственно, для любого элемента та функция, где он живет, будет равна единице, оставшаяся нулю. Нулю. В сумме. В сумме будет все время ну, единица. Так. Понятно? Следующая магия. Нет. Ну, то есть, как бы вторая функция вот здесь везде была единица, а здесь везде 0. Вот у нас b, а вот x минус b. Вот эта функция здесь единиц тут 0. а вторая наоборот, здесь единица, а там 0. И сумма, понятно, равна просто единице. Так, ну или что то же самое, хи х за вычетом b равно 1, такая функция 1, вот эта функция, да, которая везде равна единице. Минус хи b. Дальше. Ну Кстати, для пятого класса, чтобы найти неизвестное слога, надо из суммы вычесть Да, конечно. Но мы ищем тут функции, да? Ладно. Теперь дальше. Очень крутое свойство. Хи С, В пересечение с С. Так, а С это что? Это любое другое. А, любое другое. По Еще данным, одно, да. да. Так. Вычисляется очень просто. Это Хи Б умножить на Хи С. Просто так. определение нет давай докажем эта функция равна единице на тех x которые живут внутри вот этого внутри пересечения Да. Так. и равна нулю во всех остальных Да. посмотрим где равна единице эта функция так как их значение это только 1 и 0 вообще у этих функций у них другие значений не бывает то соответственно чтобы здесь произведение произведении была единица, нужно, чтобы здесь и здесь были единицы. Ну да, не нули. А значит, она должна жить в B и жить и в C. И в C одновременно. <laughs> То же самое. То есть в пересечении. Вот. Так что у меня есть две классные формулы, да? И еще одна формула мне нужна. Что будет, если из X вычесть объединение множеств? Вот во множестве вот этот знак... Без разность означает, да? Разность да. или без, без слова. x, x без, без вот, вот этого. Этих. То есть убрать, вычесть. Да. Это означает, что лежит в x, но ни в одном не лежит из них. Ни в одном. Потому что если бы хоть в одном лежало, то он... уже лежал бы в обвинении. И значит в этой разности уже... Ее не, бы не было. Да. То есть это состоит из тех x, которые вообще не входят ни в одно. Ну вот, например, здесь было бы вот из вот этой части. Диаграмма Мейлера-Венна, да? То есть мы из х должны вычесть произведение. Ну, по а сути, нет. вычесть каждое. Или на... Вычесть каждое и прибавить, что ли, произведение? Нет, нет просто пересечь. Нужно, чтобы x не находилось в 1 а значит находилось здесь. Во множестве... X без А1. Да, да, должно жить здесь, но одновременно оно не должно быть в 2 угу. значит должно жить здесь да. и так далее вплоть да. до АН. Тоже вполне понятная да. формула, да? В принципе, вполне понятная формула. Угу. А теперь вычисление. А -а -а Хватит ли мне места здесь? Ну, здесь еще на правую, да? Но... На правую, наверное, мы увидим правую, да? Увидим. Тогда поехали. Значит, смотри, как это? Ловкость рук и никакого мошенничества. А здесь я еще одну очень важную формулу пишу. Количество элементов в множестве b Нет, я его обозначал вот так Ты не поверишь Это сумма хи b от x По всем x из х Что тоже вполне понятно угу. Потому что э, Каждый х внутри b Даст одну единичку в этой сумме Каждый x внутри b даст единичек. А остальные дадут нули. Угу. Поэтому мы просуммировали столько единиц, сколько элементов в b. b. То есть получили ровно количество элементов b. Так. А вот теперь начинается красота. Итак, хи, х, минус, а1, так далее, а, н. Здесь все знаки объединения идут. Угу. То есть характеристическая функция вот этого множества. Она с одной стороны равна 1. Вот эта вот единичка, да эта, которая в любой точке равна единице. Да. Минус хи от вот такого объединения. Это с одной стороны. А с другой стороны она равна хи. Х за вычетом 1. Применяем эту формулу. Функция от этого, да? Да, от вот этого пересечения. А хи от пересечения это, это произведение, поэтому это хи x минус а2 хи x минус а Правильно? Правильно? Согласен, да? А теперь внимание, вот это я знаю, что такое. Это 1 минус хи а1. Это 1 минус хи а2. И так далее. 1 минус хи а так правда да. это раскладывается один минус сумма хи аитых просто раскладываем все скобки плюс сумма по и жи по и меньше жи хи аитых хи ажитых то есть хи пересечения который нам известны и дано минус сумма во всем и меньше g меньше k хи аитах пересечения сожитых пересечения саккатах плюс и так далее так. и так как это равно 1 минус хи вот это само то окончательный ответ хи от а1 объединение так далее с а равно вот это все штуки. Один Без минус единиц. это все штуки, да. И один минус. То есть мы переворачиваем знаки. Соответственно, это сумма хи аитых по и. Минус сумма по и меньше жи хи аитых хи ажитых. Плюс и так далее. От и там. Да, и жи к и так до упору. А теперь мы хотим узнать, сколько здесь элементов. А это значит просуммировать по всем х из х. Вот эту функцию, так. потому что вот, Да. ну это значит то же самое, что просто миру те. И? А каждый из них это просто количество элементов в соответствии множестве, потому что это просто характеристические данных э, этих вот самых. Этих, да, да, да. Поэтому, что это получается? Это сумма количеств, входящих в аите, всех просто подряд, минус сумма количеств, входящих во все пересечения. А это и АЖТ. А, извините, а, извиня, А и житые. То есть вот, вот пересечение. Вот, вот это вот. Пересечение. Плюс сумма всех тройных пересечений. Ну вот двойных, не всех пересечений, а под, двойных, по Двойных, да. По 3. Двойных, потом по три. с минусом по 4, и. с плюсом по 5. И до упора вот так это происходит. И все, собственно, формулу мы вывели. И в частности здесь. Это означает, что количество тех, кто знает хоть один язык, равно 7 плюс 10. Плюс 13, заодно проверим, не противоречат ли эти данные вообще друг другу. То есть другу. это вот первое, это сумма тех, кто по одному. Да. Ну, давай я хотя бы сам посчитаю. Давай, да. Леч... Так. А то от пятиклассников требуем. Теперь вычесть двойные. Да. А, сумму всех двойных. Сумму всех скобочку двойных. скобочку открываем. Да. 5, 3, 2. Это 8, 10. Ну, тогда ну, да, да, да. Это 10, 2? 10. Да, это 2. Значит, это 10. читаю просто 10. И плюс 1. Вот это 1 полиглотина. И 1 человек тройных. Да. Четверных здесь нет. Да, тут только 3 Ну, языка. и осталось, значит, 10 Сила. минус 10. Итого 7 до 3, 20. 21 человек. Да, то есть 9 человек у тебя не знает ни одного языка. А, 21 человек чего-то знает. Да, да. Потому что вот эти... Да. знают по одному, но они вот тут есть некоторые да, да Ну, правильно, 30, а у меня 30, вычесть 21, вот. 9. Видишь, вот эта информация но это была... не наш класс, потому что в нашем классе... а никто не знает ни французского, ни немецкого, да? Английский все учат, все знают. А, все знают английский, никто не знает... если можно так сказать. Понятно, нормальный никто не знает, я тоже, я просто хотел сказать, как в фильме «Кавказская пленница», но это не в нашем районе, а только где-то далеко в горах. <свят> ну, да, но смотри, недостаточно вот этого никак, это понятно. То есть здесь бы мы сказали, вот, 30 человек, супер, да? Слушай, потрясающе. 30, каждый бы что-то знал. Но, но так как они знают по нескольку, то кто-то не знает ничего. И вот чтобы точно знать, сколько, мы <свят> применяем формулу, которая называется формула включения и исключений. Так, а у нас тогда... Про... А вот теперь, да, самое интересное. Итак, мы усвоили формулу включения и исключений. <свят> да. А теперь возвращаемся к шутникам и пальто. <свят> Переходим к пальто а один, да, наша x, как ты догадываешься, это пространство всех перестановок на n-символах множество из n факториал элементов. x равно n факториал. Здесь живут все перестановки. Все вообще. перестановки пальто, какие возможны в этом гардеробе. Да. да их n-факториал. Не все пальто, а все перестановки. Все перестановки, именно, да, именно все перестановки. А теперь я ввожу n множеств. Все эти множества лежат в x. То есть являются под множествами перестановок, наборы перестановок. Так, а один состоит из тех перестановок, которые один оставляют на месте. Ну а дальше что попало? Любые. Первое пальто. Да, ровно первый крючок. Ровно. Вот то пальто, которое на первом крючке останется на месте. Здесь может быть, что другие тоже останутся. Но важное условие, что первое остается, а там А 2 состоит. Помнишь такой значок? Да. А вот молодежь уже не помнит. А мы, кстати, которые я в институте вот так писал. Да. И окончание. GE, Ну вот такой GE, которые я вот так писал. Которые. Ну каждый ты, понятно, да? Которые, отлично. Слушай, я ее так. Значит, которые два переводят два. 2 2. А один, ну, как бы, может быть ну, и в да один, а будет. может и не в один, это, это мы не знаем, а про остальных мы ничего не знаем. То есть, каждая из этих множеств, да, и так далее. И, соответственно, у меня А АНТ, оно состоит из тех... Которые НВН. Да. Да, а остальные, бы как. Так. Вопрос. Что нам надо найти? Я думаю, ты не удивишься, что ровно это и надо. Первого, второго, а, и... Объединение. Um, да, объединение. Хотя бы одно пальто осталось на место, на месте. Это значит, что перестановка попала хотя бы в один из этих А. Если там пятое пальто осталось на место, она находится внутри А5. Да. Если при этом за одно и второе, то значит еще и внутри А2 тоже. То есть внутри пересечения. Но важно, что хотя бы в одно должно попасть. Тогда объединение. И мы должны это найти и сравнить сэм факториал с количеством элементов x. Поделить и получить вероятность. То есть вероятность того. Это благоприятное на всевозможные, да? Правильно. Это благоприятно. Это благоприятное. Количество благоприятных перестановок для нас. И это количество этих самых. Но это мы пока не знаем. Теперь как все-таки. А, -а, -а. а вот именно так, как только что мы делали. Смотри. Это сумма количеств в каждом, Каждым. минус сумма двойных, двойных, которые оставляют на месте два пальто, да, те, конкретных которые... два пальто, например, третье и пятое, ну, Сколько и лежит, да, лежит. потом тех, которые на месте оставляют три пальто, пальто. потом минус, плюс-минус, ну, там и в конце да, какой-то единиц, на самом деле. Потому что те, которые оставляют на месте все, все паль... пальто. Да. На самом деле, и перед этим тоже стоит несколько единиц. Потому что, если n-1 минус пальто на месте, то и n то тоже. Но нам на этом не надо заморачиваться. Нам надо просто понимать, что мы сейчас очень легко поймем, сколько здесь, здесь, здесь и так далее элементов. Например, сколько элементов в любом из аитов. Из аитово. Допустим, вот сколько здесь элементов. Нам ну, дано, что первое переходит в себя. Больше ничего не дано. Ну, а там меняться они могут... Как угодно. n-1, что ли? Факториал. Факториал. Да. То есть это оставшийся, оставшийся кусок... Который... Просто шебур... как угодно. Шебуршится. Фак... Да, так, как хочет. То есть n-1 факториал. N Значит, здесь n экземпляров по n-1 минус факториал. Ну, пока не будем замечать, что это то же самое, что просто N факториал. Потому что это нас отвлечет от дальнейшего. Да. Я хочу заметить, что N это количество самих пальто, количество самих крючков. Теперь, что здесь? Что вот это такое? Да. Это те, которые оставляют конкретных два пальто на месте, а с остальными делают все, что угодно. Ну, грубо говоря, там первое и второе. Да. да? N-2. Факториал. И сколько их? Сколько пар пальто. Тоже? Пар. Здесь уже пар. Пополам или n. c из n по 2. Угу. Потому что мне нужно выбрать два пальто из n возможных. Способу выбрать два пальто из n возможных c из n по 2 строго по применению. Угу. Ровно он. Динамиальный Дальше. Идет плюс. C, c из n по 3, 3 то есть 3. количество трое да? на n минус 3 блин факториал, да? Правда? И так далее до конца. А теперь я делаю следующее. Я вспоминаю, чему они равны. Здесь стоит n факториал, несомненно. n на n 1 факториал. Ну, а это n на n минус 1 пополам или на 2 факториал, что то же самое. Угу. Умножить на n минус 2 факториал. Так. n на n минус 1 на n минус 2 факториал. Это снова вот это что? -то. Ага. Ну, плюс. Вот, чтобы пятиклассники знали, что такое факториал быстро. Вот смотрите, 5 факториал означает 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Время эту, эту Совершенно ну, правильно. Правильно. А у нас N чисел 100, тысяч и да. когда мы N, N-1 значит умножить на предыдущее, N-2 умножить на все пред, пред, да. предпоследнее, да? И все факториалы означают все остальные, ну понятно. Тут что. единственное, что они не знают, наверное, еще вот этих Ну да, в пятом ладно, классе. Вовсе. Но пора, давно пора узнать, товарищи пятиклассники, вы что, в пятом классе не знали c что ли? Я уже знал. Ну ладно, идем дальше. И это умножается на n минус 3 факториал. Так, тоже, да, n? тут будет n факториал. Опять n факториал вылезает, да? Только Нет. здесь уже 3 факториала в этом. Так, ну минус, ладно. значит, все, дальше все понятно. Каждый раз будет вылезать n факториал, и делиться на факториалы все возрастающие и бывающие. И плюс-минус это еще. Да. И вот это число, внимание, надо разделить на n факториал. Вот еще хочу сразу вот... Алексей, Виксейтилогрил единица. Мы такие да. раз стоим и, или смотрим и не понимаем. Вот оно, почему единица? Потому что n факториал будет делиться правильно, на n факториал. Правильно, будет n факториал делится на n факториал. И предыдущий <coughs> тоже будет единица, потому что n факториал поделится на а, нет будет n. Предыдущий будет n. n, на n минус один. Да. N, n единичек будет, все правильно, потому что у нас как бы когда уже ты знаешь, что у тебя n минус один пальто на месте, то n ты тоже автоматом на месте. Ну и мы просто просуммируем эти n единиц. Так. так вот вероятность тем самым равна этого события, да, равна тому, что будет, если я поделю это на n факториал. Вот эту штуку, на да. будем как, по делить? Ну, конечно, у нас же просто везде n факториал уходит. Посмотрите, всегда. Всегда. вот эту всю штуку, вот сейчас важный же момент, да? Да. Делим дробь на n, и делим на n факториал, делим каждое на каждое, n факториал на n факториал единица. И n факториал на n. M, ну, вот как бы... Это-то, кстати, я нормально понял, С функциями было 1. Это 1 делить на 2 вкатериал. Это 1 на 3 вкатериал. Это 1 на 4 вкатериал. Плюс-минус и так далее. И так далее. Да. Плюс-минус 1 на n вкатериал. Так. А теперь внимание. Это с очень большой точностью равно 1 разделить на e. Которые пятиклассники еще могут, правда, не знать. Потому что это ряд. Знак очередующийся. Это чередующий знак. Что такое e в степени x? Это 1 плюс x плюс x квадрат на 2 вкатериал, плюс x в кубе на 3 вкатериал и так далее до бесконечности. Но бесконечность здесь такая довольно фальшивая, потому что уже через несколько соков вот это вот все передали. Если x равно единице, то уже как бы... Вот, и если ты поставишь минус 1, вот, e в степени минус 1, то есть 1 разделить на е, угу. то получишь 1 минус 1 плюс... Э, я неправильно написал, не 1 на е... А 1 минус 1 на Е, потому что один в степ... Е в степени минус 1 равно 1 минус 1 плюс 1 на 2 факториал, минус 1 на 3 факториал. Тут будет чередоваться знак. И так далее. Но уже на 10 пальто 10 факториал это 3 били... да, миллиарда, да? да? Ск... Подожди, я забыл. 3 миллиарда с лишним. Кто-то под знает наизусть это. Сколько будет? До да, да, каких-то. Теоретически можно понравить время, и здесь факториал да, это, это уже все. То есть это 0. Фактически можно сказать, что вот здесь. А здесь, соответственно, 1 минус то, что здесь написано. То есть, вот, у нас те же знаки, только перевернутые все. Поэтому вероятность равна не 1 разделить на e, как я сказал, а 1 минус 1 разделить на e. И с очень большой точностью, с точностью там, до да, каких-то миллиардных долей. Итого. С помощью большой красивой науки мы получили, что если какой-то шутник пришел в театр и случайным образом поменял пальто, то вероятность того, что кто-нибудь получит свое пальто... Не ты конкретно, а да, кто-нибудь. А кто-нибудь. То, что ты конкретно, это одна энергия. Это вообще ужас. А mm -hmm. это довольно большая величина, больше, чем половина. То есть вероятность... 2,7 да. е, это такое иррациональное число для малышни. Да. Единицу разделить примерно на 2 7 и 7. это вычесть из единицы. И, и, и вот ответ. А можно, ну да. 2, вот, 7. вот такой, очень такой, это знаменитая задача, очень такая красивая. Что-то у меня еще было, я хотел что-то по этому сказать. А, я хотел сказать, что если Слушай, ты Слушай, привык... миллиард это сколько нулей? 9. 9. Предположим, 10 факториал, что они все десятки, это 10 нулей. Если 10 на 10 на 10 и так далее, да, 10 на 10. Да, это будет 10 на 10? Ну да, но вообще ну формула факториала такая. 10 факториал равно 10 на 10 делить на е e в 10. А, есть формула стирлинга. А, По-моему, так, n факториал примерно n на е e в степени n умножить на ну, корень, корень из 2πn, что ли? Ну, в общем, что-то такое. А, я здесь могу ошибиться вот в этом коэффициенте? Я но вот здесь, это, да, наверное, примерно. Пример, конечно. Потому что 10 факториалов же нормально, Десятый, вот, теоретически. Да. Приблизительно все. Вот Можно просто это. посчитать. Еще и а, корень корень там какой-то. Ну, в общем, это вот близко к вот этому значению. То есть к десятой степени числа 10. А вот это и размер, есть, сказать. мне кажется, математика, потому что вместо того, чтобы взять и тупо посчитать 1 умножить на 2, Нет, на 3. Я на 4, это мы не будем делать. Но мы этого делать не хотим. Мы столько же времени потратим на. Гораздо дольше будем доказывать. Эту на норму. число, которое. Гораздо дольше, да. Но здесь 60 десятых получается примерно. 60 десятых, это близко к десять. Ну ладно. Вот, вот такая вот задачка, видишь? А если ты со своей программой потом пришел и перемешал пальто по своей программе, то то, что в результате получилось, называется композицией двух подстановок. Вот двух перестановок. Это группа. Перестановки образуют группу. Самое важное слово математики. Группа. Так вот эти перестановки, как команды перевесить пальто, они образуют группу. Вот. Вот такие дела. Ну что, скажи что-нибудь. Ну, как Потрясно, это? друзья. <с <с да что сказать. Надо <с <с просто вышку немножечко повторять. Ну хотя бы... Просто вот у меня уже который год, там 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 6-й, я чувствую, что я... Но это можно в шестом, я думаю, вполне. Ну вот, когда Может, я увидел, у тебя да. знак очередующий ряд. Вот Я, кстати, могу рассказать историю, когда я О, помогал давай. друзьям в Юргу пересдавать. Я учился на матфаке, понятно, что у нас математика все пять лет. А в политехе математика два года. По-моему, они на втором курсе сдают вышку. И мы вот с армией, когда пришли все, после первого-второго курса отслужили, и ребята меня позвали помочь сдавать. Сдали они на два, пришли мне помочь, а у нас в ЧПИ сдавали так. Значит, я говорю, а как я вам помогу? Все очень просто. У нас препод выходит, и у него 40-50 минут. Мы спокойно выйдем, дадим тебе задачи, ты решишь. Я притащил там Фихтенгольца кучу там, 2-3 книжки. Они вышли, и у меня один парень с двойки пересдал на пятерку. Но ему, правда, 4 поставили, потому что там был знак очередующийся ряд. Но начинался он с отрицательного числа, я минус вынес за скобки, а, знак, чтобы предел суммы, значит чередующий ряд должен начинаться с положительного. И да? я ему так объяснил, до него дошло. И, но больше, вот уже 25-30 лет, никаких рядов в моей жизни не было. Только в кинотеатре и в театральном зале. Но вот театр, гардероб. Да. Нет, я делаю это постоянно, у меня это высшая математика для всех есть в этом на, на, на платформе. Ну не для всех, но введение в высшую математику. Да, у меня тоже были такие истории, прям даже стыдно вспомнить, когда я был маленький и учился на Мехмате. Один мой бывший одноклассник или параллельноклассник, с которым я дружил в старой школе, еще до 57 он, значит, учился там в какой-то шарашке типа прибора строительного института или что-то в этом духе, я точно не помню. Uh -huh. uh, и уже тогда там уровень ну, был, как бы, ну, сейчас вообще отрицательный, а, ну, ну, во всех вузах, как, грубо говоря, кроме нескольких. А тогда он, ну, как бы, ну, был так, в общем, никто особо действительно не хотел. Он, значит, uh, я, в общем, пришел и я представился им: Ну, да, ну сдав... назовем Петрищев. Там другая фамилия была, но, как назовем Петрищев. Да? Я сказал, что я Петрищев и пришел сдавать uh, интегралы. И мне дали какой-то там тройной интеграл, который очень быстро был ясно, что там он распадается, там вот цилиндр, там на две части разделить. Ну, короче, я за пять минут все нахрен сдал. Подходит ко мне этот самый и говорит, Петрищев, а что ты здесь делаешь? Переводись на мехмат. Я тебе напишу эту самую рекомендацию. А я вот момент учусь на втором курсе мехмата. Я да? Не-не-не, нет? Нет, потом ничего нет. То есть я промолчал, так тихо, да, я думаю, ага, да-да-да-да. Настоящий, настоящий я учусь как раз там, куда ты хочешь меня перевести. Поэтому, когда вот так ты, ты должен делать не скидку, а включать и. Да. Делать так, чтобы тебя… Как это да, должен да, решить человек? Да, правильно. Что, что не, нельзя было немножко… я его подставил. Впоследствии, когда он там начал снова сам выступать… Что с тобой электроник? Что с тобой сыроежкин? Он не видел ни одного. Он не был ни на одной паре, ни одного занятия, поэтому его не знали в лицо. И, соответственно, как бы в дальнейшем, видимо, он не планировал туда ходить. Дальновидный такой товарищ, не ходил, зная, что Саватеева пошли. Но сейчас Саватеевы, дорогие друзья, нельзя за место себя никуда прислать. Уже не получится, да. Инкогнито, только публично. Я сейчас расскажу еще одну историю. Если же до дошло, да? Я хотел ее завтра рассказать на нашем канале. но я сейчас расскажу. Приехал я в Дзержинск, я, как всегда, такой ковид-диссидент, без масок все то в гробу это видел, да? Вот, и вот, значит, я на обратном пути из Дзержинска. Я на станции должен уже сесть ну, уже Кстати, сейчас пока есть шутка в голове. Давай. Многие, кто за вакцинацию скажут, вот именно из-за таких. Вот. Из-за таких, да, конечно. Вот. И я возвращаюсь. Там, кстати, в Дзержинске еще была одна история абсолютно анекдотическая. Я мне подали обед большой, большой обед там из столовой, вкусный, вкусный. И там был майонез такой, значит, ну майонез прям он вот кол колом прям стоял, такое ощущение, что он о, вот, ну, и я его бахнул, значит, в суп. Хорошо, так бахнул. Размешал, начинаю есть и понимаю, что это что-то не то. Полсекунды я думал, потом понял, что это была супер такая жирная сгущенка. Я думал, солидол. Я... Какой-нибудь. Нет, все-таки нет. Но знаешь, да, суда, -борщ, да? борщ, борщ с хорошо приправленной сгущенкой. Такое вот, а, -а, а ну я его съел, я все съел. Oh, yeah. И вот я возвращаюсь, а Адержинск, это город, в котором снимался фильм «Частная пионерская», часть 1, 2 и 3, uh -huh. очень интересный такой юношеский фильм, детско-юношеский, который мы смотрели в этом году, в ковидном, там вот летом, когда мы а, значит, смотрели его вместе с женой и значит, мелкими детьми. И я просил провести меня по тем местам, где снимали, и потом приехал на вокзал. И вот я вхожу в вокзал и иду к поезду. Это был самый прям разгар всяких ковидов, в общем, мало где что происходило, а в Дежинске угу. все было хорошо. И вот я иду, и ко мне направляется человек в маске, очень строгий. И я думаю, ну все, я приехал, маска что-то, ну где-то там она, блин, я стал живо пытаться достать маску, да, где она? Он говорит, Алексей Владимирович, подождите, я хочу с вами сфотографироваться, вот вот. я начальник станции, здравствуйте. Я говорю, ну тогда маску снимайте, чтобы фоткаться. Ну да. Вот, ну очень клево было, да. Ну, или не станции, как смены, в общем, но очень клево. То есть он, он, вот человек, да, он на работе, на железной дороге, да, а вечером он смотрит мои уроки. Вот, то есть совершенно норм, абсолютно нормальная ситуация. Вот, вот так вот. Если я политику пойду, я буду народным кандидатом, прям кандидат от народа настоящий. Не шубонный да. Руило, да, как обычно там бывают во всяких думах, а кандидат от народа из самой глубины так сказать. вот так ну что, Петр, спасибо, спасибо. огромное спасибо тебе, Алексей, что пришел к нам в гости что я немножечко вспомнил вот, ну, я хотел кому-то рассказать всегда интереснее кому-то рассказывать вот когда кто-то прям живой ну что, всем Маткульт, привет! большой математический привет большой математический Пока. привет Маткульт